Сейчас Эмон -кас переживает пик своей популярности. Естественно, ведь даже я ее заметил и решил сыграть. Но популярность к ней пришла не сразу. Знаете ли вы, что она вышла еще два года назад? А именно 17 ноября 2018 года. Но стала популярной только сейчас. Маленькая инди-студия Innerslot разработала игру, схожую по концепции с настольно-карточной игрой «Мафия». Разработчики, наверное, расстроились, когда после выхода игру никто не заметил. Однако они не бросили свою затею и просто продолжили делать игры. Но Эмон Кас ждала своего часа, и он к ней все-таки пришел. Теперь в нее играют все. И знаете, это вдохновляет, будто бы говорит: Никогда не сдавайся, и просто продолжай творить. Быть может, тебя заметят. Но с другой стороны, толчок к популярности Эмон Кас. Далее Twitch и YouTube, а именно самый популярный блогер Ютуба PewDiePie. Кто-то из зрителей предложил ему сыграть в эту игру, и после этого в нее начали играть все. Про IMOnK стали делать мемы, появилась целая куча фанатского творчества и сотни видео, летсплеев и обзоров. А ведь еще совсем недавно эта игра на протяжении двух лет жила где-то на окраинах Steam и Google Play. Про нее никто не знал. Сейчас существует много инди-авторов и маленьких проектов, которые занимаются творчеством, создают что-то новое и ждут успеха. Или хотя бы чтобы их просто кто-нибудь заметил. Но в большинстве случаев к ним не приходит даже это. Это касается не только разработчиков инди-игр, но и маленьких блогеров, молодых писателей, художников, поэтов и в общем-то всех, кто занимается какой-либо творческой деятельностью. Конечно, можно сказать, они делают все это для себя, но но любой спектакль бессмысленен без зрителя. Авторы стараются, делают что-то новое, тратят время, силы и иногда деньги, выкладывают свое творчество на свет публики, но в ответ пустота. Может 10, может 20, может быть даже 50 просмотров. Я помню, когда я только начинал вести свой канал, для меня 100 просмотров, это было знаком того, что видео популярно. Это уже потом, благодаря коллаборациям с другими блогерами и нескольким видео, которые случайно выстрелили, мне повезло набрать мою стартовую аудиторию. Но таких как я тысячи, десятки тысяч. Им повезло куда меньше, чем мне, хотя они трудятся куда больше меня. Они делают новый интересный контент, стараются, запариваются над сценарием и монтажом, а в ответ — тишина. Со всех сторон они слышат разных советчиков, мол, «делай так, чтобы было интересно, и тогда тебя заметят». Тогда молодые авторы начинают стараться еще усерднее, тратить больше силы времени, но ничего не меняется. Они остаются там же, где и были. И в очередной раз, слушая очередные советы от диванных гуру и сравнивая себя с другими, более популярными коллегами, они восклицают «Я что, хуже всех, что ли?». Очень часто они бросают свое любимое дело в бессильных попытках что-либо изменить. Но скажите мне, была ли Эмон Кас плохой игрой до того, как стала популярной? Была ли она плоха, когда про нее никто ничего не знал? Нет, она и раньше была хорошей и интересной игрой. Просто заметили ее только сейчас. Все мы ждем признания своего творчества. Но как часто мы сами дарим свое признание новому творчеству и талантам. Подумайте над этим.